Ку-ку, посетители психушки Немиркин! Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала заключается в том, чтобы сделать психическое здоровье более доступным для всех. Итак, давайте начнем ролик. Вы когда-нибудь беспокоились о том, что можете стать жертвой эмоционального насилия? Эмоциональное насилие определяется как постоянное и преднамеренное плохое обращение с другим человеком посредством психологической агрессии, запугивания, принуждения, контроля и эмоционального манипулирования. Эмоциональное или вербальное насилие – одна из самых распространенных, но и самых упускаемых из виду форм насилия. Жестокое обращение в любой форме не является нормальным. Это то, через что никто и никогда не должен проходить. В этом видео мы надеемся просветить и предложить поддержку, если вы думаете, что можете быть жертвой эмоционального насилия. Эмоциональное насилие часто понимается неправильно, и его также гораздо труднее распознать. Негативное воздействие, которое оно может оказать на ваше физическое здоровье, психическое здоровье и эмоциональное благополучие, не должно восприниматься легкомысленно. Учитывая это, давайте обсудим 8 способов, с помощью которых эмоциональное насилие может вызвать потрясения и травмы в вашей жизни. Первое, требуется много времени для восстановления. Эмоциональная травма, полученная в результате эмоционального насилия, может ощущаться гораздо дольше, чем любая физическая боль. Если физическая боль может со временем зажить, то психологические шрамы часто остаются с вами на всю жизнь. Трудно забыть обидные вещи, которые кто-то говорит вам, особенно если этот человек был близок и дорог вашему сердцу. В конце концов, они предали ваше доверие, унизив и оскорбив вас, и от такой эмоциональной боли нелегко оправиться. Иногда даже одного воспоминания об этом событии достаточно, чтобы заставить человека вновь и вновь переживать эту эмоциональную боль. Во-вторых, большинство людей не понимают, через что вам пришлось пройти. Эмоциональное насилие может быть трудным для понимания, а иногда это понятие трудно усвоить. Многие люди остаются в неведении относительно того, как оно может негативно повлиять на вашу жизнь. А другие люди, как правило, относятся к жертвам эмоционального насилия с гораздо меньшим сочувствием, чем к жертвам физического насилия. Эмоциональные страдания — это личное. И это не то, что другие люди могут видеть на поверхности. Люди с большей вероятностью вмешаются и помогут вам, когда вам угрожают физически, чем когда они видят, что вы подвергаетесь словесному и эмоциональному насилию. В-третьих, у вас формируется негативный взгляд на жизнь. Если вы когда-либо становились жертвой эмоционального насилия, особенно в юном возрасте, это может сильно повлиять на ваше восприятие мира и окружающих вас людей. Часто с возрастом у вас формируется негативный взгляд на жизнь и постоянное чувство одиночества, пустоты и безнадежности. Если в детстве и юности вас игнорировали, отвергали, бросали, манипулировали или изолировали каким-либо образом, у вас останется большой эмоциональный багаж. В-четвертых, оно формирует у вас негативное представление о себе. Никто не спорит с тем, что как физическое, так и эмоциональное насилие может иметь очень разрушительные и опасные последствия для человека. Но если первое лишает вас чувства защищенности и безопасности, то второе способно задурманить голову и разрушить вашу самооценку. Эмоциональное насилие крайне негативно сказывается на чувстве собственного достоинства и самоуверенности. Оно может привести к развитию комплекса неполноценности. Трудно чувствовать себя хорошо, когда в твоей жизни есть человек, который постоянно критикует и пользуется твоей неуверенностью. В-пятых, это имеет долгосрочные психологические последствия. Вам сложно формировать и поддерживать близкие отношения с другими людьми? Вы испытываете трудности в вопросах интимности и эмоциональной безопасности. Эмоциональное насилие может вызвать чувство постоянного страха, ужаса и тревоги. Это может повысить риск развития депрессии и посттравматического стрессового расстройства, а также членовредительства и суицидального поведения. Людям, подвергшимся эмоциональному насилию, труднее контролировать свои эмоции, что может привести к проблемам с управлением гневом и эмоциональной нестабильности. В-шестых, эмоциональное насилие может иметь и физические побочные эффекты. Помимо психологического воздействия, которое может оказать на вас эмоциональное насилие, оно может вызвать у вас и физические побочные эффекты. Наиболее распространенные симптомы включают хроническую боль, хроническую усталость, мышечное напряжение, бессонницу и другие физические симптомы стресса, такие как низкий уровень энергии, тошнота, боли в груди, учащенное сердцебиение и головные боли. Мало того, было установлено, что эмоциональное насилие в большинстве случаев сопровождается физическим насилием. В-седьмых, оно подвергает вас риску психических заболеваний. Люди, переживающие эмоциональное насилие, вряд ли обратятся к другим людям за помощью, потому что часто считают, что своих переживаний нужно стыдиться, отвергать их или что они должны справиться с этим сами. Но чем дольше продолжается насилие, тем больше вероятность того, что вы прибегнете к пагубным способам справиться с психологическим и эмоциональным дистрессом. Вот почему многие исследования показывают, что эмоциональное насилие является одним из основных факторов, способствующих развитию наркомании и расстройств пищевого поведения у большинства людей. А в восьмых, оно подвергает вас риску самому стать обидчиком. Будучи жертвой эмоционального насилия, вы сами с большей вероятностью станете агрессором, потому что все остальные так быстро отмахиваются от эмоционального насилия и делают вид, что в этом нет ничего страшного. У вас может возникнуть соблазн выместить свое разочарование на других или вернуть себе чувство власти путем эмоционального насилия над кем-то другим. Исследования показывают, что большинство детей, ставших жертвами насилия, физического или словесного, впоследствии становятся обидчиками. Относитесь ли вы к какому-либо из перечисленных пунктов? Если вы когда-либо подвергались или испытываете эмоциональное насилие, важно понять, что это не было и не является вашей виной. Никто не заслуживает такого обращения. Не медлите, поговорите с близкими или обратитесь к специалисту по психическому здоровью сегодня и получите необходимую помощь. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с кем-нибудь еще, кому оно может быть полезно. Не забудьте нажать на кнопку подписки, чтобы получить новые выпуски на канале Немиркин. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.